Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лёдных видов спорта! Но сегодня у нас абсолютно не летный ролик, а гастрономический, вы не поверите. Мы будем готовить по вот этой замечательной книжке, мы потом её порекламируем. И будем мы готовить... Бычьи хвосты! Очень выглядит это аппетитно. Я честно скажу, для меня это не новинка, я это уже ел. И мы настолько вкусно и замечательно это приготовили, что решили готовить еще раз. Собственно, ингредиенты, которые есть, это бычьи хвосты, купленные, соответственно, в магазине, кумин, э, орегана, потом вот такая штука корица, черный перец, розмарин. Ну, то есть все, что как обычно, там немножечко чесночку, сольки и мариновать мы будем в красном сухом вине. А завтра мы, когда будем готовить, добавить сладкое вино. Вот такой забавный вариант с потрясающим результатом. А почему мне интересны эти бычьи хвосты? Дело в том, что первый раз я их ел в Южной Африке, когда летал там на планере, и меня пригласила немецкая команда, ну, говорит, там на Рождество, я там был один, грустил, говорит, давай к нам. И угостили там, была большая такая кастрюля изготовленных этих бычьих хвостов. Я съел три и смотрел вот таким взглядом, как это а, коты смотрят. И они дали еще кусочек, говорит, ладно, видно, что, ты, что мы тебя впечатлили этим блюдом. И честно, эти хвосты были с жалким подобием по факту. Они были безумно вкусные, но когда моя сестра мне приготовила настоящие вкусные бычьи хвосты по очень хорошей книге, я все, я вот полностью изменил свое мнение. И было только на следующее утро одно ощущение – хочу еще. То есть я проснулся, там, извините, <coughs> в общем-то не только хвосты были, но вот я утром проснулся, обошел кухню, обнюхал ее и понял, что вот еще раз нужно, нужно, вот то, что нужно повторить. И мы сегодня повторяем бычьи хвосты. Я постараюсь вам записать этот рецепт, замечательный, потрясающий, ну и показать, как вообще это вкусно. Ры! Итак, <звы> самое главное это помыть бычьи хвосты, то есть их нужно растерзать, надо вскрыть все упаковки. Купили мы их вчера вот, в замечательном совершенно магазине. С замечательным. Основное, что в магазинах это продавец. Ну, понятно, ингредиенты должны быть хорошие, но человеческий фактор значит очень много. Так вот, человек, который рассказывает, как это, ну, он говорит нюансы. И ты, ты можешь, их можно пойти купить на, на рынке, там, у бабушки, у дедушки. Но ты заходишь в магазин, который правильный, ты видишь человека, который правильный, который горит этой идеей, что-то готовить, он тебе начинает рассказывать, и у тебя в магазине уже начинает течь слюна, как ты понимаешь, как это можно вкусно сделать. Вот его пара советов, сколько выбрать, сколько килограмм. Сколько на человека, что-то еще, туда-сюда Они располагают к ощущению, что ты хочешь вернуться в этот магазин Мы вернулись в него и купили эти хвосты Они были замороженные Хвосты должны быть замороженные Вы когда-нибудь видели, чтобы у быка было два хвоста? Ну я, например, ну как, как говорят Это не хвост, подумал волк и густо покраснел Так вот, двух хвостов не бывает И поэтому, когда говорят, что хвосты свежие Ну, сколько надо быков забить Вот мы там, как минимум, у нас двух или трех купили сейчас поэтому чаще всего хвосты продаются хорошие хвосты продаются морожены это субпродуктом больше трех дней не хранится и честно мороженое не мороженое я понимаю да что скажут как можно готовить из мороженого мяса это же вообще ужас ужас ужас ну может ужас но точно не ужас ужас ужас мы готовились замороженного и главное мясо хорошо и аккуратно разморозить мы его отмываем Осушаем. Вот я, кстати, никогда бы не подумал, что мясо нужно осушать, потому что кажется, ну, мы же его моем там, мочим. Нет, нужно осушить, потому что потом его как-то хитро натирать. Ну, сейчас вы все увидите. Я сам в подмастерьях, я же, как вы видите, черная рабочая сила. А мной руководит моя сестра, она скромничает, не хочет набереть план, поэтому приходится за нее отдуваться мне. Ну и вы видите меня со спины, уж простите. Так, ну вот, хвосты помыты. Сейчас я уберу вот этот шмурдяк весь. Самое главное основное правило на кухне, которое ну, меня научил мой друг Саша. Он говорит, Волков, самое главное пошагово убираться. И мыть посуду промежуточно, чтобы потом не накапливалось и не было мучительно грустно. Так, готово. Итак, друзья, как это выглядит? Хвосты обмыты, сейчас они будут э, обсушиваться. Почему все так? Почему мы высококультурно в тканевое полотенце красивое там в салфеточку это все заворачиваем? Дело в том, что мы у нас кончились булашные полотенца и поэтому почему нужно просушить мясо? Потому что мы сейчас будем натирать его специями и если мясо мокрое, то с него эти специи сваливаются. Там, ну, короче, теория такая. Нужно просушить полотенцами. Вы не думайте много, а просто делайте так же. Вот. Если сохранить рецепт аутентичным, у, нас, у вас все получится так же вкусно, как у нас. А вкус я вам гарантирую. Приготовление манинада начинается с трех чайных ложек соли, трех чайных ложек кумина. Мой кумин я обожаю. Я, друзья, потом про кумин вам историю в процессе расскажу. Очень, очень интересную. Как я искал кумин всю мою жизнь. Что еще кладут? Полторы чайные ложки корицы. Да, кстати, хвостов у нас три с половиной килограмма, чтобы понимали, на, какую, на какое количество это все. Пап, уже уже орегано. орегано. Что такое орегано, ну, вот орегано. Нет, я всегда слышу, что такое орегано, что, что она такое? Вот такая хрень растет, да? Травка, да. Травка, да. Ну и выглядит. много-много перца. ты его будешь трясти? Да, но я хотела бы, чтобы ты его. Давай, чтобы я, так, я тогда буду трясти. О, давай, я буду трясти, расскажу историю про кумин Помните, когда мы были все маленькими, ну, те, кому там, вот, там под полтос, 48, был болгарский кетчуп, такой в таких конусных бутылках вкуснейший. И это была моя страсть, боль. И я мог съесть яичницу с этим кетчупом, сосисок с этим кетчупом, все что угодно. И бабушка обычно его покупала я к ней всегда заходил в гости ну не только за кетчупом, просто в гости но и вот всегда было очень вкусно, у меня был этот кетчуп а потом началась перестройка, Советский Союз, в общем, короче, кетчуп этот исчез и... а у него был такой вот привкус чего-то такого, вот, вот, вот такого и я покупал кетчуп, у меня даже какая-то болезнь стала, покупка кетчупов чтобы, значит, попробовать, а вдруг это тот самый и такого самого не было и где-то году, наверное, в 2004 я попал в Москве, э, в болгарское кафе, и что-то мы заказали, и нам принесли кетчуп. И он был тот самый. Я говорю, шеф-повар, помогите, спасите. Расскажите, что же это такое? Что у него кетчуп такого, что вот у него такой вкус? И Он говорит, кумин. Я говорю, а можно этого кумина вот хоть потрогать и хоть понюхать? И мне приносят там ну, щепотку этого кумина, я нюхаю оно. Ну и я после этого научился делать болгарский кетчуп. То есть берешь обычный кетчуп, бывает, что это кумина, получается то, что я люблю. Ну, я уже, наверное, много начел этого перца. Две чайные ложки будет? В такие моменты я всегда хочу купить электрическую мельницу. Потому что нажал так на кнопку, вар -вар, но это же будет пошло. Вот я, есть... я хотела сказать, это же, наверное, не совсем то. Не будет э, теплоты рук в, это, в этой еде. ламповый звук. Есть хочется очень, друзья. Никогда не готовьте это блюдо голодными. Потому что вот вам хочется сейчас эти хвосты взять и ра -ра -ра -ра -ра растерзать. Ну, хватит. Волшебная смеська тут. Аленка, расскажи, как ты добыла эту книжку. Ой, это великолепная книжка. Однажды я ходила на занятия по Пилатесу. И у нас была рождественская вечеринка. Мы собрались, и девочки должны были принести каждый что-то вкусненькое. Я принесла канели. Сама делала, конечно. И у нас был объявлен конкурс ну, на самое вкусное блюдо. Как ни странно. В общем-то, ожидаемо. Мои каналии заняли первое место, я получила в подарок эту книгу от девочки, которая является соавтором. Они написали ее с мужем. Замечательная пара, которым я очень благодарна. Эта книга, она просто замечательная. Все, что бы я оттуда не делала, получается просто великолепно. Мне кажется, что даже если ты не умеешь готовить и делаешь из этой книги, у тебя точно получится. Гурманский обед по-другому. Вот. И именно их взгляд на вот авторы, Эдита и Артурас сестра моя настолько умеет и любит готовить что я думаю что похвала от нее это вообще ну, прям... даже с надписью да, ого-го товарищи Эдита и Артурас, я вас категорически приглашаю полетать на планере потому что вы сделали мое новое видение бычьих хвостов ну вот они даже с самого начала пишут мы, ну пишут кто они, каждый Лайф, мы всегда любили цветную жизнь, жить, ну, не знаю, ярко. по цветному, ярко, вкусно поесть, широко улыбаться, и э, их всегда, э, они сочувствовали жажду новых впечатлений. Вначале они нашли друг друга, и потом они создали формулу ароматной жизни Ароматной жизни <смех> так наша формула ароматной жизни пахнет так что аж дым идет поэтому сейчас я буду натирать вот эту смесью сейчас ее перемешаю и буду натирать собственно вот эти хвосты и так его расхвалил. По, по многочисленным просьбам добавляется кумина еще немножко. На глаз. Друзья, кумин бывает вот такой вот уже молотый, а бывает в зернышках. А зернышки мы будем использовать позже для угу, когда да. будем тушить. Зернышках тоже есть, понятно. Но я обычно чаще всего в зернышках, когда вот всякие шашлыки марину еще чего-то. Я практически все с этим, после вот этой любви к болгарскому кетчупу кумин это моя просто радость. Работаем. <смех> Крокодил, пой! <смех> <смех> вот. Ну что, значит, вот у нас э, смесь. Э, и теперь мне надо равномерно, ну как равномерно, непонятно, втереть это все в э, каждый хвост. Под каждый хвост, <смех> каждый хвост натереть. И поэтому я спокойно беру, и сначала я, честно говоря, вот так вот не думаю. Все это посыпаю. Потом я сейчас аккуратненько беру каждый хвост и добавляю ему немножко этой штуки и э, меняю хвосты местами. Здесь важно действительно втереть, потому что э, потом, э, когда мы помажем это все вином, нальем вина, еще чего-то, вот эта смесь с, от, уйдет и она уйдет дальше в э, вино. Короче, это все равно все хорошо перемешается и замаринуется, но вот я даже чувствую, что как хорошо, если каждый хвост отлично натереть этой смесью и честно говоря доставляет некоторое удовольствие готовка то есть ты вот чувствуешь вот каждый хвост чувствуешь как этот процесс идет бездуховно сходить в ресторан и сожрать что-то это один вариант приготовить что-то самому это другой вариант я не скажу что каждый день нужно готовить и даже вот моя замечательная сестра она очень редко балует нас всевозможными такими блюдами то есть это для нас просто праздник Ну, можно сказать раз в неделю я только что не думаю, что раз в неделю это слишком редко. Но это всегда праздник, ну, такой, вот ну, как Новый год. Вы сколько раз в году ждете Новый год? Один раз. И поэтому, ну, честно говоря, современный Новый год, когда вот тут уже начался, сейчас еще 1 декабря не наступило, а во всех магазинах уже Новый год. Меня это бесит, кстати, нещадно. Это вот гонг. Я уже Новый год ненавижу только за то, что его каждый, каждый год два месяца готовят. Готовить нужно быстро, мы готовим всего два дня. Сегодня замаринуем, а завтра будем готовить. Вот, и... В общем, праздник к нам приходит. Поэтому раз в неделю что-то приготовить вкусное, вполне себе ничего. А бывают люди, например, которые не умеют готовить. Вот у меня есть знакомый, который, например, яичницу жарит. То есть, как можно испортить яичницу? Вот, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, вы напишите в комментариях, как вы в своей жизни видели испорченную еду. Я видел испорченную яичницу. Я никогда не. Вот, не мог я придумать такого. Это нужно взять холодную сковородку, не налив на нее масло, вылить на нее яйца, и когда они начнут гореть, пошкрябать их там какой-нибудь вилкой. Или, или ложкой или чем-нибудь. Сошкрябать вот эту гадость, которая получилась, нашкрябать себе до на тарелку и сожрать. <глод> Страшный сон. Ну, пока я вот это вот вам все рассказывал о своих страшных снах, я, видите, уже. Ленушка, ты вот так, планенько камеру, я тебе буду учить снимать. Не и, знаю, плавно. или мясо. нет, но навела. Видите, э, не осталось у нас практически нигде э, вот этой затирки. Все мясо замечательно, видите, так вот пропитано, промазано и моими руками приглажено. Руки чистые я мыл. Все, готово. Это должно полежать сейчас? Сейчас постоит, пока мы открываем вино, дегустируем его, разрезаем чеснок и готовимся к следующей фазе. А, то есть вот, вот, вот эту, друзья, бутылку замечательно, причем с хорошим донышком, правильно. Я все говорили, что донышко нужен такой. В общем, мы ее не выпьем, мы всю, представьте, всю бутылку вот этого вот замечательного вина, мы вот туда, вот так. Когда делали в прошлый раз, моя душа выла, но когда я ел в прошлый раз, Моя душа думала, какой же молодец, что все-таки вытерпел и вылил эту бутылку туда, никуда а не в другое место. Ну да, когда будем завтра отбавлять херес, ты будешь плакать гораздо сильнее. Хевреи не жалейте из заварки. Друзья, моя сестра исправляет брак. Она говорит, не докрутил перца. Ну, это мне сердце подсказало. Сердце подсказало. Я сейчас только что вымыл руки, это очень болезненно, потому что жалко смывать специи, которые были на лапах. Ну я, конечно, руки еще и облизал перед этим. Специи. Вот это все, что втерлось, оно божественно. Просто вот. Когда я делаю, Пу! меня сестра готова убить. Это полная бескультурщина. Да, Ленка? Ну, в общем-то, да. Поэтому я так делаю только, когда ее нет. Пино у нас пнуло, ну, а? Так, ну-ка. Бокал вот этот, я всегда боюсь разбить. Мне иногда достается их даже ну, мыть. Братик, дегустируй. Я? Конечно. Ну, это же цель все только в меня. Я не умею дегустировать, друзья, там, я не знаю даже как нюхать, но я умею пить. Но главное, главное должны убедиться, что оно хотя бы хорошая. Ну, пахнет оно отлично, точно не кислота соляная. А, как это, как в школе там делали. Ты вспомнишь главное правило? Да. Главные три правила. Правильно возьми бокал за ножку. Хотя а, бы оценить цвет я, вина. Я, я правильно взял. Прекрасно. Главное, я не забокал, чтобы на нем не оставались некрасивые пятна ну, нет, от пальцев. Да, и да, вино да, не теряло да, свою да, температуру. Да, да, да. Даже я такой... Друзья, я, я дико невоспитанный человек. А, а, Аленка, а знаете, как я пью чай, я вам сейчас расскажу, я всегда туда ставлю ложечку. И Аленка, она даже устала со мной бороться, она берет просто аккуратненько ложечку, ты вынимает. Чтоб я глаз не выколол, я пью дальше. Но я купил себе большую-большую кружку, в которой ложечка прячется, прячется и не торчит с краю. Проглотить не боишься? Нет. А, вот а, а подожди, второе правило? Оценить цвет и оценить запах. Цвет огонь. На, на фоне, вот, вот. Друзья, вы же сами видите, цвет огонь. Но запах я уже оценил еще сразу. Оценишь уже пить устанешь. Подходит? Отлично, я бы, я, бы, я бы за эту бутылку бы и друзья, смотрите какой страшный жест. О, о, горе! о нет! О, горе мне! Разрезали чеснок пополам. Чеснок слегка очистит шелухи угу. и, и просто разрежь пополам, да? Я бы жопку ему отрезал, говорят, что не надо. Что ну, если жоп? она тебе не нравится, отрежь. Она меня бесит. Ольга, ну, отрежь. Да. Нет, не нравится, значит, отрежь. Сердце да. подсказало, все. все. Мне, вот Аленке подсказало сердце добавить кумина, а мне отрезать жопу этого чесноку. Сейчас я не пальцы себе отрежу. или Что такое жопка чеснока? Вот такая штука, которая меня всегда бесит. Она меня бесит в луке. Я всегда в луке вырезаю луночку, чтобы вынуть. Потому что это очень невкусно. Все, теперь мое сердце чисто. Дальше что делать? Туда все? Сбрасывай чеснок туда. Не надо его разбрымкивать. Не надо ничего делать. В общем, чеснок уже на базе. И розмарин. Друзья, вот розмарин это то, что я очень люблю, у меня растет рядом с домом. Я выхожу с косой так. Ну, эти с косой, ну, кусты вот прямо, они вечно зеленые. И даже сейчас в ноябре цвели очень красивыми цветочками голубыми. Сейчас вот раз, два, три унду, утра, кэтер, синг, В общем, короче, много. Все. Накидал Розмарина. И выливай вино. Слушай, тогда поближе. Поближе снимай. Это же, это же как это? фильм ужасов. Эпизод. Это же, сейчас я вот так. О! Фильм ужасов эпизод один. Одну бутылку. 0,7 семь. Вина. Вот к этим хвостам. Вот я кажется, что хво... вот это, э, кто растил эти хвосты, должны быть теперь счастливы где-то там. Потому что их так готовят, что не в сказке сказать, не пером Описать. Так, готово. К сожалению, наши хвосты полностью не покрыты вином, поэтому время от времени мы будем их переворачивать. Иначе вина не хватит. Иначе вина не вот, поэтому сейчас пока можно просто так, хорошее слово есть, пошурудить. Вот так. Сейчас я еще вот эту шкурку сниму, все, теперь я шурудю. К сожалению, сейчас смываются все наши натертости, но так как мы достаточно долго, вы думаете, что по видео это быстро, тут же есть монтаж, мы уже открывали вино, мы думали, мы думали, сценария мы не думали, потому что, простите за спонтанный ролик, вы видите, даже я одет неприлично, в майку, которая мокрая. Э -э, сестра говорит, что здесь какие-то полотенца не те лежали. Но это, понимаете, это жизнь. Вот вы попали не в, в какое-то там специально подготовленное место, а в жизнь, как она есть в жизни. Как готовит весело у нас в Вильнюсе. Я большой специалист по плотной укладке хвостов. Я их сейчас перемешаю и потом очень плотненько уложу так, чтобы максимальное количество хвостов было за залито вином. А потом я проснусь ночью, Благо, мы завтра едем с Беносом снимать э, ролик про литовских... Мы же не только канала «Пожрать», а канала мечты летать». Так вот, мы завтра в 4 утра, я встаю на поезд, который идет в Каунус, и мы завтра целый день снимаем ролики про литовских самодельщиков, которые делают самолеты. А вечером я возвращаюсь, мы делаем хвосты. Представляете, какой у меня в Литве напряженный график. Тут не до полетов. Друзья! чего только не сделаешь, чтобы не покупать еще одну бутылку вина. Аленушка, покажи, пожалуйста. Вот смотрите, я все мясо распределил, и теперь осталось единственный кусочек, если я его тыкиваю в любое место, например, вот сюда, так раз, то вылезают все остальные. Поэтому я решаю, что, конечно, я лучше утыкиватель, но все-таки с одним куском не справился, и кладу его в лужицу. То есть мне, по сути, нужно будет немножко перевернуть все. А Аленушка сказала, что ее сердце подсказывает, что розмарина мало. Положи еще пару веточек. Поэтому я вот... Беру веточек розмарина, пару. Представляете, вот здесь розмарин покупают, а дома я его просто рву. И зимой тоже, он, он вечно зеленый. Рву в огороде и сколько хочу, столько кладу. Я даже теперь подумаю... Вот эту рас... одну хватит. Да? Mm -hmm. я, я теперь подумаю о расширении розмариновой плантации, потому что вещи. Я по экспорте за границу? Я по... Слушай, Аленушка, я тебе могу этого розмарина... Хочешь, насушу? На Сколько захочешь, сколько твое сердца подскажет. Так, друзья, и на этой оптимистичной ноте мы закрываем, оставляем это на, до следующего дня, и завтра начнем готовить уже по-настоящему. Если это будет два ролика, то до новых встреч, уважаемые любители летных видов спорта, до вкусных и позитивных роликов.